Добрый день! Сегодня мы говорим опять о томатах. Это томат э, сорта э, черри Розела. Плоды завязываются без пропусков. Очень вкусные, сладкие, с небольшой кислинкой, напоминают какие-то э, экзотические фрукты. И посмотрите, куст... Мощный. Вот такие просто обалденные помидорки. И до самого верха. И все еще цветут. Прекрасный томат. Обязательно будем сажать. Очень понравился. Семена покупали у коллекционеров, у Нины в Инстаграм. Итак, сорт Розела. Замечательный сорт.